Вот, Руслан, приехал специально для тебя в Красненский район, в село Выползово. Показать тебе вот такую церковь, которая недостроена на четырех ножках. Ну, это я так называю. Вот, Думаю, ты когда-нибудь сюда приедешь и снимешь видео, в принципе, так-то интересно, и поселение, и сама церковь. Где-то еще увидишь, что церковь будет на четырех ногах. Спасибо за эту наводку Дмитрию Коняеву. Думаю, да, я туда съезжу. Почему бы и нет. И если у вас есть интересные какие-то места по Липецкой или близлежащей областях, то можете скидывать мне смело их в личку. Будет интересно, буду посмотреть. Если будет интересно, то я посмотрю обязательно. А так, погнали на съемки. Я нажал. Привет, друзья. Приехали мы в новую деревню. Деревня называется Выползова. Дата основания ее аж начало 18 века. 1705 год, по-моему, по документам первое упоминание о ней. Деревня названа... Название Выползова это означает, что... Она отделилась от основной деревни и стала своеобразной такой, э, самодостаточной деревней. Вот. А в деревне была построена раньше деревянная церковь на, на деньги прихожан. И в 1781 году она была освящена, эта церковь. Уже ближе к 20 веку деревню, в деревне решили построить церковь каменную. Неизвестно, то ли она была построена и дальше потом развалилась. То ли ее просто не достроили. Сейчас же до наших времен дожил только купол от церкви. Где-то в этой стране должен был быть колокольня и трапезная. Но осталось только вот купол. Сейчас посмотрим, что осталось от деревни, что осталось от церкви. Поснимаем. Так что наливаем печеньки, готовим чай. или они сам сами отколупываются. Я... купол на месте я думал его не нет уже там он по моему гнезду самая тонкая часть осталась. Вылетели бы по голуби, было бы вообще офигенно. Они специально ныкаются, он увидел меня короче и, и спрятался. Здравствуйте, Добрый день. Руслан. Ну меня Алексей Михайлович, дядь Лёша, ага. как хочешь. А, а вы тут вообще местные даже родились? Не в этой хате, конечно, другая была, а так местность. Ага. А что вообще про церковь говорят? Она как была достроена или ее как, не, просто не достроили? Она была недостроена, фактически. Но ага. полы, двери, все как положено было, и крест, и колокол стоял. Ого. Вот. И полностью иконы там, вот в мокром. Поедете были? Да. Вот в мокром там разрисованы все, она постарше, она в советское время достраивалась, а. служба велась, и потом перед войной ее все тридцатые 30-е годы закрыли, а -а. здесь и зерно хранилось, и лошади были, какая-то морилка была, Это как вот старая, вот моя тетка вот здесь жила с а -а. года, она помнит всю эту процедуру, и как начали разваливать после войны, а -а. сняли ну, эти... крест. И кто снимал крест, вот, это мне уже отец. Отец мой Новлянского района uh -huh. сюда пришел во двор. И вот он рассказывал, что вот этих вдвоем они снимали крест. Uh -huh. вот, и, значит, один погиб на войне, а второй, ну как там, или служил, я точно не знаю. Uh -huh. От боли, ну, раньше, сейчас медицин знаю, ну, по-видимому, у него рак был чего-то такой. Боли страшные, он криком кричал. Ага. И вот оба убрались. Это значит, те, которые крест. Снимали, снимали. Снимали, да, крест. А я смотрю, она разваливается и как Не сама по себе. А, ну да, где-то там падают, кирпичи падают, да. А вот и вот на моем веку, я как помню, ребятенком был. Значит, что там вот было разрушение кирпичей, ага. вот сейчас кирпичи, он не отобьешь, на каком растворе о, ну, он да. создавался, да. И вот битый кирпич оставался, и, значит, грузили, типа подсыпали, буты делали, вот коровник ага. у нас построен, куда ее возили, не знаю. А ну, отсюда, вот, да, все кирпичи да, забирали? Да, нет, ну тут хороший кирпич, вот один домик построен был, он сейчас сгорел с правой стороны, если будь выезжать, ага. Вот один домик построен, а так вот дворы, ломанные все, печи, а это, кажется, в Никольской возили. Yes. ну ничего не говорят, забросили эту церковь, да? Ну так видно, забросили. Mm. А вообще сколько в деревне жителей осталось? Ой, Жизнь. мы вдвоем здесь прописаны, так, три, четыре, пять человек. Пять человек. Вот, а это дачники приезжают. Uh -huh. Значит, с этой стороны два ребятенка у них, ну, в смысле, сын и дочь. Ага. Они, этот муж пока еще не на пенсии. 59-го она на пенсии, все лето здесь проводит до осень, пока сажают огород. Ага. Потом вот прям домик этот белой крыши, Цлипецкая, ага. вот, Туда дальше умерла женщина пустой. Потом еще женщина 80 лет будет в 21 году. А раньше сколько было здесь домов? Ну, раньше я не знаю. Вот, я, я считал 48 домов по усадьбам. Тут, тут mm -hmm. вот, вот усадьбы. Две штуки стояли. Две, вот там где песок, там еще. Тут а, дом на дом. Вот здесь еще дом был. Вот здесь кусты прям еще дом был. Вот здесь mm -hmm. кладбище. Вот здесь это mm -hmm. хранили всех таких, как сказать, Барина. типа не, ну, простой люд. Ага. А вот это кладбище тут хранили побогаче, там побогаче Батюшка там схоронен, э, какие там, я не уж не знаю, соломщики и прочие угу. к церкви. Угу. Вот два кладбища. Там часов не стояла это церковь георгий Победонос. Да-да-да. Создана на ну как создано? Построено. Построено, да. Не знаю по, по чьему величию это все строилось. Лет 25-28 она строилась приблизительно. Ничего себе. Вот здесь у нас называется глинище. Здесь угу. добывали глину. Вот здесь вы проходили ямы. Да. Это известь красили в этих ямах. А. Ай! Сколько паутинок? Такой стол стоит. Шикарно. Резной. Ну это не похоже на школу, может ее переделали просто потом под жилой дом. Что там? Книги, газеты какая-то. Ой, икона. Иконы не видно. Что за иконы? Газеты. Смотри, приятель. Галерея абстрактного искусства. короче, не поймет, откуда 500 долларов ценник упал и повесила на план эвакуации при пожаре тонкий степ над искусством вот таких газетах по-моему это хрен знает, года пишет нет а вот 2003 год жизнь как она есть почему где? Почему ты такой жадный? Так назову выпуск. Тоже ком Да, по-моему. А, не стоит. Мусора много, очень много глям. В провалился? Я надеюсь, не кто-то в него провалился. Сколько газет. А? Ну, я говорю, что-то вообще не похоже на школу. 2002 год. Ничего, да, тихо, тихо, тихо, тихо. Горшочков, крышечки Таких раньше еду запекали. Ну как раньше. Таких еду запекают и сейчас. Бывает. Кстати, очень вкусно получается. ничего не осталось. тут, по-моему, телек какой-то лежал. горизонт по-английски через черно-белый или цветной. По-моему, дом на несколько хозяев. Да, и вторая часть уже прям вообще сильно размородена. Если первая часть более-менее еще сохранилась, то во втором здании вообще ничего нету. Или даже на трех. А здесь люстра сохранилась. Оп, <смех> <-ла> Опять эти. <смех> у каждого, наверное, нет такого человека, у которого не было такой люстры. Эта люстра была у всех. Так, это что, погреб? Да, лучше не проваливать, не наступать на него. Какие-то остались висюльки. Может, Нового года? Здесь был, видимо, чей-то портрет. Но его забрали. быть он где-то остался здесь валяться. Альбом для рисования чей-то. Елочка. 2003 год. Календарик православный. Хрена там мышь бегает. Вот такая вот. Сейчас вот здесь пробежала. Крыса, да. Кона выцепшая. на берегу моря как там я уже забыл достучаться до небес вода правда это ж пруд да по моему вода уже зацвела вся случайно это кажется нет <смех> в общем друзья вот такой получился выпуск давно мы не снимали церкви разные надеюсь вам это понравилось поэтому ставим лайки не забываем, не забываем подписаться на канал до новых встреч всем пока